Здесь будет установлен помост для акробатики 12 на 11,32. Приделывается он очень просто. Наявили болты, вильтру и добратный час приделывается к ней.